Насколько силен тот самый наградной бронежилет, который вы легко могли получить, просто купив билет на Warfest, причем не обязательно даже было на него идти. Предложение было очень-таки заманчивое, я его, конечно же, приобрел, и в этом видео покажу вам реальные тесты и сравнение этого бронежилета с питоном, а также захватим несколько других броников. Самое интересное то, что надев такой бронежилет, а доступен он для всех классов, ваш персонаж становится практически непробиваемым. И теперь вас не ваншотит ни iS50, ни МакМилан, И даже золотая X308 может вас не убить. Как же долго нас будут преследовать не ваншоты из-за Титана 2 и подобных ему бронежилетов, также защитного снаряжения, из-за которого перестает ваншотить даже АХ-308. Не говоря уже о каких-то более простых снайперских винтовках, у которых даже нету повышенного множителя по конечностям, а значит и ваншота по рукам и ногам. Отыграл я каких-то пару мясорубок, и то, что вы видите прямо сейчас, это лишь малая часть того, через что я прошел. А играл я, между прочим, с донатом, и причем не с самым плохим. Сейчас в игре есть, как и минимум, Три бронежилета, которые, помимо туловища, значительно прибавляют защиту конечностям, а также голове. Все мы их знаем, это питон, боевой бронежилет медика, бронежилет на Хэллоуин 2 модель, и теперь наряду с ними встанет наградной бронежилет. А это значит, что не ваншотов станет еще больше. А давайте еще постреляем по персонажу в наградном бронежилете. 8 выстрелов с АК-103 по руке в защитных перчатках. 6 выстрелов с Береты. И 7 выстрелов с М-16. Но если мы стреляем по телу, то получается 4 выстрела, что с Питоном, что с нашим новым наградным. Кстати, я проверял ваншоты Орсиса через защитные перчатки. И все оказалось на своих местах. Наш новый наградной бронежилет – это тот же питон, но только на все классы. А если также учитывать защиту от холодного оружия, то оказывается даже лучше. К слову сказать, если вас достали не ваншоты, покупайте либо бушмастер, либо орсис. Кстати, бушмастер точно также будет ваншотить через защитные перчатки даже против наградного бронежилета. Орсис навсегда я себе выбил в камуфляже Анубис, и теперь эти ребята в защитных перчатках мне особо не страшны. Ну а теперь то, что должны знать все – как известно, за все приходится платить, и наш новый наградной бронежилет наглядное тому подтверждение. Сыграв обычную мясорубку в полной комнате, за ремонт бронежилета Питон я отдал всего лишь 26 варбаксов. Ну а теперь посмотрим, сколько же я отдам за ремонт бронежилета наградного. 68, и это более чем в полтора раза больше. Ну а теперь самое время поставить лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Всем пока.